привет мухаязы свяжем мы сегодня не свяжем вернее а оснастим крючки стразиками со стразиками однозначно к поклевок больше особенно осенний зажравшийся хариус что-нибудь поинтереснее, чем просто муха. Подготавливаем стразики, то есть я высыпаю их на стол. Переворачиваю все, чтобы они лежали вверх стеклом. пенку. Крючок у меня здесь марусега номер восемь, поэтому полоски будут примерно 2 миллиметра. Ну, 20 крючков я подготовил, примерно две полоски таких идет на них, ну, на всякий случай третий. Клей вот этот я уже использовал очень много раз. Клей-гель гораздо выгоднее использовать, так как он так не засыхает, как жидкий клей. Пробил, начинаем наклеивать. При наклейке тоже он быстро не засыхает. То есть преимуществ очень много от него. Прилепили стразик на палец. И наклеили на крючок. Оп. Один. Второй. Придавили. Обязательно. чтобы прихватилось это все дело. клеем на пайку. чтобы равномерно распить по напайке я использую зубочистку заморалась клеем выкинул взял очень удобно излишки клея также зубочистка впитывает ну, все. Крючок прилепляем прям на клей пенку. Почему я коротенькие такие кусочки режу, чтобы длины будут отваливаться? Все прихватили ниткой. И когда ну, лишнее обрезали, и когда начинаем по напайке обтягивать, как бы растягиваем ее. Раз и пальчиком придавили. Все. прикрутили сверху. Лишнее оборвали. Узелок контрольный. Ну и сразу же, как только это все приклеили, пробить отверстие значит клей схватится и уже потом даже отверстие это сложно будет найти проверено то есть надо сразу передавать отверстие пробили отверстие ну в принципе все готовка наша готова если нету пенки вот именно такого цвета какой надо можно взять любую светлую пенку покрасить ее перманентным маркером она очень хорошо держится то есть вот красную пенку она вот светло красная такая не такая как мне надо я подкрашиваю красным маркером получается красная головка То есть пробили сразу отверстие, беру красный маркер и подкрашиваю то есть уже вот ловчий цвет получается смываться он не смывается однозначно, ну вот сюда вот на сушку я ставлю чтобы не размазать ничего допустим вот коричневую головку я делаю с любой можно пенки, лишь бы светлая была, вот у меня зеленая никуда не идет. Все ее раз прихватил, прихватил, пробил дырочку, коричневый маркер. любой светлый цвет в темный закрасится, она очень хорошо впитывает маркер и смываться водой уже точно не смывается. Сразу дырку не пробила, сейчас, ну в принципе нормально пробилась. Вот три основных цвета, которые я использую: черный, коричневый, красный. Вот это у нас заготовки. Буду их использовать. Ну, собственно и все. Ни хвоста вам, ни чешуи. Трофейных уловов. Пока.